Яхт справа ваше. Яхт Нормально. Чем занимаешься? Болеешь? Чем занимаешься? Болеешь. Да. Блин, я тоже болею. <свят> <свят> <свят> <свят> я тоже болею. <свят> слава Украине. В составе России. В составе России. Слава Украине. Сало в кокаин. Всало в кокаин. Слава Украине. В чем слава вот Скажи объясни. В чем Слава вот Скажи, объясни. Ну слава Украине. Ну, в чем? Героям слава героя. Ну, слава нации, смерть в чем герой? Герой? Украина, полностью героя. А ты гандон. И все, что ли? И все, что ли? Ну да. Ну ты покажи нормальное лицо Ну кто покажи вид. нормальное лицо, я тебе не увижу. Откуда? Откуда будешь? Украина, блять. Украина большая, ты с какого? Украина угол? большая, ты с какого? Большая. Я, Москва, Украина. Привет, передавай. Привет, передавай. Кто тебя смотрит? Да.